Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Статистика просмотров на канале колбасных роликов показывает, что основная масса зрителей – это люди в возрасте от 24 там, до 48-50 лет. То есть это взрослые, состоявшиеся, успешные люди. Я так себе вижу, что человек в этом возрасте уже не желает есть в магазинную какую-то ерунду, ему хочется... Что-то более вкусного, более здорового, более полезного. И при этом у него есть некоторая часть свободного времени и есть некоторые средства для того, чтобы порадовать себя и с точки зрения творчества на кухне, и с точки зрения еды, а также для знакомых. Так вот, сегодняшний ролик как раз-таки для вас. Я хочу приготовить сыровяльную колбасу по типу фуэта, испанского, я бы сказал, фуэта. Всем хороша сорвяльная колбаса, но уж больно долго ждать ее приходится. А хочется ускориться и обезопасить себя от возможного брака, вызванного недостаточно плотной навивкой колбасы. И на помощь в этом случае приходит баранья черева, потому что диаметр маленький, а значит скорость плагопотери выше. Диаметр маленький, а значит при усадке пустоты внутри не образуются. При большом диаметре она становится коркой такой, а внутри фарш продолжает усаживаться, образуются такие поры. С бараньчаевой такой проблемы нет. Профит, я хочу сегодня повторить и показать вам рецепт, выясненный мной у испанского колбасника, моего знакомого. Уж очень мне понравился вкус готовой колбасы и обещанная скорость завяливания. На колбасу пойдет говядина, свиная лопатка и хребтовое сало. Из пряностей черный перец, сухой гранулированный чеснок, анис и сухое молоко. Его можно заменить жирными сливками 30-35%. Начало стандартное. Все сырье надо нарезать на полоски для мясорубки и отправить подмораживаться до минус 2 градусов. Подморозилось и теперь все на мясорубку отправляем. Решетка с диаметром отверстий в сантиметр. Если такой до сих пор не завелись, я ее нашел наивы режьте ножом. Отлично. А пряности надо растерить в ступке. И важный момент. Перемешивать фарш надо руками. Этот колбасник фарш для всех своих колбас руками мешает. Совершать этот процесс нужно быстро, чтобы сало не растопилось. И не очень интенсивно, чтобы оно по фаршу не размазалось. И вот такой результат. Набивка в предварительно замоченную череву в прохладной воде. Она уже, наверное, час там лежит. И перекручивать надо длиной по 30 сантиметров, для аутентичности. На самом деле, конечно, крутить как удобно, вкус от этого не изменится. И пора отправлять в камеру для сыровяла. Сначала начала недели осадки при температуре плюс 4, плюс 5 градусов. Смотрите, какой низкий полуподвал у меня. А? Очень неудобно. Подвешу ее. Как-то... Вот так. Через неделю надо будет температуру поднять до да, плюс 12, плюс 14 и уже начинать контролировать влажность и можно провести санитарное копчение тут по желанию у этого микробасника я пробовал как подкопченую, так и не и даже не уверен, какая понравилась больше да, эту камеру для сыровяла я делал сам снимал отдельный ролик показывал на канале, если пропустили, смотрите вот в уголочке здесь повешу ссылочку и кроме того еще и в описании ролика тоже ее размещу ждем Продолжаем разговор. Прошло 5 дней, вернее, сегодня как раз 5 идет, и все это время колбаса осаживалась при плюс 5 градусах. И тут повезло с погодой. Все эти дни температура ниже плюс 25 днем вообще не опускалась, а сегодня обещают верхнюю границу плюс 18. Колбаса-то осадку до конца еще не прошла, поэтому санитарное копчение следует проводить при невысокой температуре. Так что сегодня, как раз таки, могу этим заняться. Смотрите, как она выглядит. Уже явно подсохла. Думаю, что часов шесть в легком дыму ей пойдут на пользу. Коптить буду в коптильне, изготовленной собственными руками, на буковых опилках. А вот так. Дымогенератор пассивный, мой нежно любимый. Он дает совсем небольшое количество дыма, и это удобно. С ним нет никакой опасности перекоптить продукт, этим очень. Часто грешат домашние коптильщики Вооруженные демогенераторами С активным нагитанием воздуха Которые дымят как паровозная труба Ждем 6 часов Кстати, загрузки такого дымогенератора Хватает на 8-12 часов непрерывной работы Экономный. Завершен процесс Санитарного копчения Вот так выглядит колбаска смотрите вот такое чудо запах дыма сейчас достаточно сильный колбаса проветрится запах этот ослабнет станет более деликатным я бы сказал и будет вообще классная колбаса. Сейчас отправляю ее обратно в камеру на осадку еще на два дня. После чего будет процесс завяливания дней 10-15 при температуре 12-14 градусов по Цельсию и влажности 75%. Встретимся, я думаю, уже на пробе этой замечательной колбасы. Вот так колбаса у меня подкоптилась в общей сложности около часа, я ее перевесил в камеру для сыровяла, она отвисела там при плюс 12 градусах и 75% влажности, неделя, по-моему, прошла, да, неделя прошла, все, она готова, она уже готова, смотрите, вот она потемнела, она маленькая, она сухая, то есть это супер быстрый рецепт, что особенно приятно, так, ну смотрите, давайте разрежем кусочек, посмотрим, что здесь, так, За счет небольшого диаметра в самом центре она красноватая, а, естественно, снаружи она темнеет, как водится. При этом, видите, она, она достаточно мягкая. То есть, это именно полусухая колбаска такая получается. Класс! Класс! А низ решает. Она за счет этого такая очень яркая, очень, очень суперская. Слушайте, такую колбасу хочется резко в неограниченном количестве. Прямо так берешь кусок yeah. Прекрасно. Короче, если вам хочется попробовать себя в сыровяле, но при этом нет большого желания ждать долго, то небольшие диаметры решают. Небольшие диаметры, баранье черева. Вот этот рецепт прекрасно подойдет под приготовление. Он простой, примитивнейший. Просто вот в лед идет. Готовьте. Приобщайтесь к этому делу и переходите на серьезные диаметры. Спасибо за компанию. Всем пока.